Приветствую всех любителей пенных напитков и любителей видеоигр, естественно, продолжаем значит, проходить, я не знаю, просто решил третью серию, надо обязательно тоже записать И так, это выполнено, выполнено, и теперь можно сразу же идти дальше, как дальше? А я забыл, блять А, дождите следующего сезона, а чтобы дождаться следующего сезона, по-моему, нужно куда сесть, нет, разве? Подождите, я забыл, блять, я забыл, я забыл, как это сделать Блять, как это сделать? Стоп. А, на дверь. Выйти в дверь. Точно. А у меня звук-то это все хорошо, да? Все, ждем следующего времени года. Ну, поехали. Ну, а вот. Так, вы начнете ждать следующее время года. Пиво, которое варится, исчезнет. а которая доварилась, уже не исчезнет. Так, коробка в доставке. Это пригодится при варке вашего первого зернового пива. Блять, смотрите, как хорошо, что я решил третью серию записать. Разнообразие. Сумку... По, а, сумка послужит вам так же хорошо Как и мне сумка холодильник для пикника Маленькая, хорошо Куда там, раскладировать все А, достать Так, хорошо, а значит я ее должен сам да? Откройте ежевакуартальник Так, термоизоляция баков Чем выше у других емкостей, поэтому они идеально подходят Для удержания тепла и стадии затирания Так, подожди, вытащить предмет Поставить предмет, сумка холодильник на 25 литров Но мы в принципе, на самом деле Можем себе уже позволить и это самое и получше в принципе сумку и не только сумку вообще в принципе все здесь столько всего что привыкни еще к этому а ведь нас дальше ждут уже большие объемы в целом а только Опа, микронасос ух ты блять обычный дорогой насос ускоряет процесс переливания пива за днем в другую ваше же тот купить купить и нихуя себе микронасос эта мощная газовая плита является надежным и удобным в использовании нагревателем, который вполне достаточно для большинства ваших каталогов, за исключением самых объемных из них. По сути, это более надежная версия походной газовой плитки, предназначенной для варки сусла, а не кофе. <с ac> Смотрите, нифига себе, новое оборудование появилось в целом. А вот, кстати, вот разница вот этих я пока не вижу. Теплостойкости нет никакой. А Тут тоже никакой теплостойкости нет. Но это просто удобная штука, полезная. Подождите, вот я купил. Пришла новая посылка. Давайте просто проверим сначала. Раз уж это все появилось, надо сначала это взять. Так, я куда-то ее складировал. Заебись. То есть ее же надо достать теперь, получается, правильно? Нет, это не здесь, это вот здесь. Вот. Ну давай, микронасос достать. А, и трубка. Получается, я ставлю микронасос, да? Подожди, поместить? Не, подожди. А, то есть я вставляю, допустим, трубку. Ух ты ж нихуя себе. То есть беру потом еще одну трубку. Да, блядь, ты что-то трубку-то не взял. Ставлю ее сюда и уже отсюда куда-то там туда. Блядь, как это удобно. Блять, это реально удобно. Это теперь его уже типа в принципе пофиг куда ставить, наполни на пол, он будет за нас сосать. Бля, просто пушка. Кухонная плита. Давайте ну, сразу эту зак закажем. Почему нет? Переносная газовая плита. Покупаем. Денег хватает, денег достаточно. Почему нет? Кто знает, когда мы еще что протестим? Так, я куда-то заскладировал. А подожди, а переносная это значит я буду куда-то выезжать? Она чистая, чистая. Включи кран пока что. Так, вот огонь. Ну-ка, бери ее, блядь. Так, и допустим, вот сюда ее ставлю. Я могу сразу несколько напитков делать, блядь. А, мне газ не нужен. Блядь. Подстава. Это вклю... ну, включить. Ну, включить-то понятно, а тебя включить. А, не, не нужен. О, как это мне газ-то не нужно? Горит без газового баллона, бля, мне нравится. Так, ладно, поехали к каталогу. Поехали к каталогу. Почему нет? Так, время пришло варить новое пиво. Будем сразу два, наверное, делать. Так, пивовар. Вам пора сделать следующий важный шаг в карьере пивовара. В зерновом пиве вместо солодов и используется все зерно. Зерно, зерно. Что открывает перед вами целое море новых ароматов и наивкуснейших сортов пива. Поверьте мне, попробуйте хотя бы один раз сварить такое пиво. И ничто другого вам больше не захочется. Я отправил вам посылку с лучшим другом всех пивоваров перепрофилицированный сумкой-холодильником для пикника. Используйте ее в качестве заторного бака во время варки зернового пива. Это отличная емкость для осахаривания зерна. Теперь вы сможете приготовить собственный солодовый экстракт. Несколько рецептов зернового пива есть в последнем номере ежеквартальника. Собирайте сами, с чего начать. Приступим к затиранию. Сварите зерновое пиво, используйте заторный бак. Хорошо. Так, зимний выпуск. Попробуйте новые рецепты бельский эскиэпы. Блонд Эль. История пива домашнего пироника. Поговорим об оборудовании заторный бак. Контракты для вас. Обнаружено пиво, песнь, пены и солода. Так, сначала сразу получается, что делаем. Жмем отслеживать от... А, то есть только по очереди их можно отслеживать. Все, понял, принял. Так, требование размер партии маленькая, маленькая. Используйте любой ингредиент солод, обычный солод. А местному клубу, где искать гринтовую акулу, нужно зерновое пиво, чтобы отметить свое недавное достижение. Найдено тысяча бутылочных крышек и еще одна римская монета. Совет. Вам нужно сварить пиво по рецепту типа зернового, чтобы выполнить этот контракт. Зерновое пиво невозможно без следующей емкости. Заторный бак. Бонусно. Используйте любой ингредиент категории солод под категории сушеный солод. Ебать. Знаете, ни одно пиво не подходит, потому что я не... А, подождите, что там? Использовать любой ингредиент, солод... А, сушеный солод. Использовать любой ингредиент, солод под категорией обычный солод. Ах, ты ж нихуя себе. Два солода можно использовать. Бля, неплохо. Так, теперь жмем таб. И нам нужен э, контракт. А, и получается, нам нужен какой-то... То есть мы открываем еженедельник, да? Читать. И мы можем, допустим, контракты для вас. А, бельгийский ИПО, допустим. Так, продолжить. Бельгийский ИПО. Как я понимаю, в принципе, вот я нажал отслеживать. Единственное, что-то не понял. В прошлый раз я сразу выбирал, но мне нужен, судя по всему, рецепт. Вот, закрепить рецепт. блять. а подожди, а если я нажму сюда? Рецепты, бельгийский ИПО. А, и следующая сразу же страничка, да? Или нет? Подождите-ка. Бельгийский ИПА, допустим а, Эй, Блонд л, да, все правильно Я прям как и рассчитывал, получается Бельгийский ИПА А следующий же это Блонд л, То есть вот эти вот два под контракт Бля, да, конечно, а, закрепить Так, а контракт, который у нас будет Это вот этот мы отслеживаем, правильно же? Правильно? Песня, песня Пены и Солода Так, ну все, допустим, что нам нужно? Бонус на это там обычный Солод, бла-бла-бла Категория пива ПЛЛ Отлично, мы делаем ИПУ Так, ну давайте попробуем Так, солод, добавить ингредиент типа заторный бак, бельгийский Тут вода нахуй не нужна, да, судя по всему. Ну ладно, все, выключайся Так, ну поехали, солод Так, сначала надо в магазин, кстати Каталог Ингредиенты Потом Что нам нужно Вот, бельгийский ИПУ Ух ты, бля Избранные рецепты Сумка, хуемка, солод весь, пожалуйста О -о -о. Все, берем Бля, сколько денег-то у меня? Бля, 75 осталось Йопаны, рот. Я, я все, что ли? Сейчас, походу, не хватит Блядь, еле-еле блядь, уложился Я слишком много денег на всякую хуйню потратил Блядь, а как они улетают-то как Вообще быстро Нифига себе Так, ладно, все, поехали Теперь у нас, в принципе, все есть Солод, где у нас солод хранится? А, вот он, солод какой нам нужен? Соло добавить на заторный бак, бельгийский, пельзинский сол. Сначала надо все забрать, кстати. Я же закупился. Ага, отлично. Бельгийский. Ух ты, блядь. Так, экстракт. А подожди-ка, а что, здесь, тогда наш солод будет? Ух ты, блядь. Достать. А сколько надо? Три с половиной килограмма бельгийского, пельзинского. Три с половиной килограмма. Ага, значит, 2, потом кило, потом полкило. Так, бельгийский и британский мягкий элевый солод. 3. Бельгийский мягкий 3. А неудобно. Я вот могу взять 2 и килограмм. И полкило минхинского. 400 грамм. 400, суки. 400, блядь. Так, а куда добавить? А, сумка холодильник для пикника. Заторный бак. Подождите, а где заторный бак мне взять? Кастрюля. А, о, это сюда. Нифига себе. Так, поехали. Как тебе открыть-то? Ага. Блядь, я тебя еще поставил как-то через одно место. Дайте я хоть по-человечески поставлю. Носиком вот сюда, да? Не, подожди. О, Во, вот так вот мне нравится. Так, значит, 3,5 килограмма бельгийского солода. Блядь, наед забываю. Ага, все хорошо Ой, это еще и внизу появляется Ой, красота Ой, как красиво Блять, Мюнхенский добавил Все 500 грамм Похуй Похуй Так Ну ничего страшного, ладно, чуть больше на 100 грамм Блять, ну 100 грамм Как же меня это бесит Почему нельзя было на мышку это сделать Так, да что ты делаешь? Британский... А, да, здесь можно Все добавить, там 3 килограмма надо Ух ты, сколько всего то И вот заметьте После того, как я взял предмет Выложил его Он берет последний предмет и меня это бесит Так, здесь нам 3,5 килограмма Значит мы высыпаем 2 Высыпали Потом а, 2, здесь у нас сколько? Килограмм, а потом идет 500 грамм Значит килограмм еще высыпаем там, главное, уже не нарушится. Там полкило целых разницы. Так, есть килограмм. Отлично. Теперь высыпать сколько? А, 500 грамм, все четко. Единственное, с чем у нас была разница, получается, это мюнхенский темный соло, да? Ну, если я где-то что-то чуть переборщил, ну, ничего страшного. Как бы уже все, уже все, что можно было, уже все сделано. Так, 3 килограмма, ну, понятно, короче, ладно, ползи туда, короче. Бля, может быть, мне этого надо было килограмм высыпать? 1, 2, да, кстати, да. Кило. А что я ссыплю? Британский мягкий или высол. Блин, здесь вправду у нас было всего килограмм. Да, правильно же, я думаю. Получается, сколько здесь. Короче, ладно, вс ⁇ сыплю. И не растворено 6 кило. 3, 3. Блин, кстати, в принципе, почти подходит. 3,5. 3,5. Плюс это. 3, 3, 6. А, нет, мы все досыпаем. Мы все досыпаем. У нас должно быть больше на... На 100 грамм, точнее, примерно у нас будет больше. Все, отлично. 7 килограмм. 3,3. Да, все правильно. У нас на 100 грамм больше. Дальше. Едем дальше. Добавить емкость для варки воды. Затем нагреть до 84 градусов. Ух ты, блядь. Блин, ну 21 литра, это, кстати, много. Давайте мы сейчас за 19 спустим. Отлично. Ставим на эту плиту. блять, как охуенно. И она и нагревается как-то быстрее, нет? Разве? Не, ну мы все равно таймер типа используем. Так, 84, 82, 83. Все, все, все, все, все. Так. А Т. Потом выключаем плиту. Все, отлично. Едем дальше. Добавить... Подождите, а я что-то не так, походу, сделал. Нет, добавил, добавил. Добавил 10 литров горячей воды в заторный бак, чтобы нагреть затор до 65 градусов. Так, взять. 10 литров надо добавить. Вылить. 10 литров. Хорошо. 2, 3, 4, 8. Ой, я пролил! Я пролил воду! Это все-таки возможно. Вот, 10 литров, перестать. Так. Так, теперь закрыть крышку, судя по всему. Чтобы это... Чтобы не опускалась температура. Правильно? Правильно. Правильно. 66. Но мы чуть-чуть... чуть Давайте откроем крышку. Фиг с ним, да? Она сейчас начнет стынуть быстрее. Правильно? Да! Блин, как это хорошо продумано в игре. Температура стынет. Так, теперь а, пропускаем. Продерживайте температуру за у у примерно 65 градусов в течение часа, при необходимости добавляя горячую воду. Ну вот, все, отлично. Так, час, да? Час, это до 11. Это до 11. Ну, допустим, поехали. Так, сколько там? 65? О! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, сколько тут? О, берем. Да, блядь, возьми, возьми, подожди. Блядь, F. Блядь. Отменить. А, взять. 65 градусов надо. А, налить. Сколько надо еще добавить? Ну, давайте еще литр добавим, допустим. Ну, литр мало, но мы добавим, ладно, литр реально. Так, сколько? 65. Еще литр. Еще литр добавляем. Блин, а за этим процессом уже потяжелее в целом. Так, все, отлично, 66. Закрываем крышкой, жмем таймер. Блин, а сколько должно было быть времени? А ладно, короче, до 11 же, да, по-моему, надо было продержать. Блядь, да ну! А ну! Температура падает просто жесть. Фучу! Блин, да это жесть какая-то. Реально за этим типа следить в целом? Это прям проблема. Так, отлично. Открываем. А потом вылить. Еще литр. Еще литр. Может быть даже 2 Ага Так, а как у меня крышку закрыть? Никак, не поставить Хорошо Так, 65,36 Блядь, а температура-то мало Теперь прибавилось Мне нужно было, по-моему, до 11 продержать как-то Но это очень тяжело А как? Я же все закрыл, блядь Блядь, хотим... Нагреть 10 литров воды до 100 градусов Для варки, затем перелить заторочный бак Сколько у меня тут уже литров? Уже 3 литра осталось а как? А почему она так быстро стынет? Подождите. А может быть уже час прошел? Да нет, подождите. Блять, тут уже 21... 20... Ой, ты ж сука. Так, ладно. Пусть с ним. До каких там? До 100 градусов? Все, 100 градусов есть. Взять. Ну, 63 градуса, пофиг. Да, блять, Пять присоединять трубку, вылить. Остатки, короче, доливаем. Надоливай уже, ладно. Все, отлично. Ну, посмотрим, что у нас получится в итоге, потому что что-то я... Да, блядь, как мне эта трубка бесит уже. Так, оставь. Выключись. Выклю... Выключись, блядь. Так, а, закрыть. Поехали дальше. Прилеть сусло из заторного бака в емкость для варки. Так, емкость для варки. Судя по всему, это вот эта емкость для варки. Ставим сюда тебя. Тут воды нет, ну да ладно. А, ну, кстати, знаете, как мы можем теперь поступить? А, как эту трубку теперь убрать? А, вот Е. Все, отлично. F. Взять. Допустим, просто для чистоты эксперимента. А, кстати, знаете, что я могу сделать? Блять, поставь. Возьми. Возьми, я тебе говорю. И возьми. Да, о, я ж теперь могу, блядь, охуенно Так, берем, F, берем И вот здесь вот посередине ставим Блядь, а, блядь, божественно Так, взять а, Взять Так, вот это мы ставим, допустим, вот так Вот это, вот так Чуть-чуть я поворачиваю, Вот так, ну допустим Е, Е Е Все, да, все присоединилось Допустим. Как тебя теперь включить? Ну, допустим. Нихуя не помню. Закрыть крышку. Нельзя закрыть лыжку, когда внутри находится другой предмет. Скажи мне его, как тебя вытащить. А, отменить присоединение. Ну-ка. Ага. То есть... Во. Так Так, теперь включаем плиту Включаем Выключить насос Переливается? Нихуя не переливается Почему? Включить Кажется, что-то не так Отсоединить трубку Так, так Так Насос работает. Микронасос. Так, включить. Блять, а трубка почему-то... Почему она вверх идет? Я не могу. Ну? Я могу только из кастрюли, типа. Блять, ну протестил называется. Так, все, ладно, отменить. А, забрать трубку. Ага. Потом взять. А, надо сначала открыть. Открыть, взять. Поставить, перелить. Нельзя вылить жидкость из этой емкости. Чего? Как? Присоединяй трубку. Я сюда не могу. Сюда могу. Хорошо, отсюда, сюда. А, блядь, а может наоборот? Подождите-ка. Бля, может быть я тупой просто? Отдай трубку. Отдай я тебе, говорю, трубку. Вот так, вот так, вот так, вот и не дает. Допустим. О, пошло, пошло, пошло, блядь, сух, а ч так сложно -то? а почему через низ? Типа, почему это низ, а это верх? Что-то как-то непонятно. Ничего, ну да ладно, ладно. Фиксим, а накрыть крышкой я не могу. Зато вот это могу накрыть крышкой. Но оно уже нагревается, отлично. Так, сколько тут еще осталось? А, ну оно сейчас все перельется, отлично. Допустим. Надо нагреть до температуры кипения в 100 градусов. Так, все, все перелилось, поэтому я могу выключить. А, отсоединить трубку. Отсоединить трубку, накрыть крышкой. Блин, это тяжело, если честно. Непривычно, непонятно. Так, все, вода нагревается лучше, потому что крышка закрыта. Едем дальше. После 100 градусов нам нужно добавить хмель в емкость. Хмель-паланка. Хмель-паланка. Ага, 50 грамм, да? Хмель-паланка 50 грамм до хрена. Так. Ну это после того, как будет сотка грамм. Хмель добавить в емкость на 10 минут. Хмель Санборн. Хм... Санборн. Санборн. Где ты? Санборн сколько? 60 и Варека 40. Санборн 60 и 40. Серека. 60 и... Какая там и Мародр, рагл, поланка. Подожди, что там. А, ва, ва, ваирка. Короче, на В. Ага, 40. 40. О, отлично. Так, сколько тут? 90? Ну давайте еще поднагреем, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Ну, там. Нам нужно. О! Услышал температуру кипения. Отлично. Сначала... А о чем я тут не подписан? А вот, паланка. Добавить мель паланка на 50 грамм. Поместить. Ждем теперь сколько? 50. Я не могу накрыть крышкой. Так, 50 минут. О, это прям 50 минут. Отлично. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Угу. угу, угу, угу. угу. Потом добавляем вот это и вот это. Еще на 10 минут. Это 14 минут в нашем случае а, Потом удалить ингредиенты Ага Так, едем дальше Охладить сусло, значит мы это выключаем Вот это накрываем крышкой Ждем сутки Так будет... А, подождите, а вот я, кстати Из-за того, что, скорее всего, я ждал сутки Скорее всего а У нас все так плохо и было А можно ли перелить, допустим, сюда В сумку холодильник или нет? Добавить полученную смесь, емкость, емкость для брожения. а, -а, -а. Ну, в принципе... Ну, ладно. В принципе, ждем, когда у нас будет... А -а -а. Получается... 20 градусов температура. А мы пока крышку откроем. А, я понял. Вот так вот. И ждем наши 20 градусов. 1000х! Ну, у нас пиво будет первое такое, если средненькое. Есть свои косячки. Ну, это что-то новенькое, что-то необычное Кстати, да, скорее всего, примерно сутки суткой проходят Ну, может, часов 12 Не сутки, но я не смотрю просто за временем У меня главная температура Надо было, на самом деле, все-таки засечь Со скольки мы начинаем остужать И работать дальше наша температура. Нам нужна почему именно двадцатка Потому что если так говорят, значит там температура хранения типа 16, там, градусов 15 и так далее и тому подобное. В принципе микронасос теперь понятно, зачем нужен. По-другому в принципе тяжелее будет работать со всем этим. Может быть и можно перелить через трубку кранчик имея разную высоту. А через насос можно иметь одну высоту. Блять, 20,5 это много. Надо 20 и 10, например. Тогда уже можно будет в принципе использовать. Я причем закрыл крышку, чтобы все это было как-то немножко по-другому. 21, 20. Ну, сойдет. Так, поставь. Крышку открой. Еще ждем 1-2 градуса. Отлично. Берем. Переливаем. Я забыл посмотреть, сколько там это самое. Ну, ладно, мы хотя бы по этой самой поймем. По нашей емкости. Влезет то все? Да, влезло, прикиньте. Так. Ага. Отлично. Теперь закрываем. 20 градусов есть. Добавить получится смесь емкость для брожения. Емкость для брожения. Дрожжи. Добавить ингредиенты типа дрожжи для брожения. Дрожжи из баравар... Из баварского пшеничного эля. Дрожжи из бавар А это солод. А это солод. А где дрожжи, блядь? дрожжи где вы? Для выдержки брожения. Бла-бла-бла, нагреватели. А, солод. Ага, вот дрожжи а, какие они там еще раз. Баварского пшеничного эля. Баварского пшеничного эля. А сколько грамм я за это? 150. 150 грамм. Опа. А, это ж пакет. Все, понял, принял. сыпем, Сколько? 150. Ой, красота. Ой, вообще мучиться не надо. Ферментирует при температуре 20 градусов в течение 15 дней. Хорошо, но мы ее не до конца студили, поэтому все прекрасно. Так, ну тут вода наливается. Похуй пусть наливает, хотя нет. Тут еще столько, на... столько воды нальется в 15 дней. Отлично ждем. Интересно, а можно ли ждать не день? Нет, вот только в днях, я понял. Так, потом Другой награде ингредиент. добавить ингредиент, Типа емкость для брожения Кукурузный сахар 140 грамм Он здесь Наш кукурузный сахар О, у нас теперь же сироп есть точно Так, 140 грамм а, Вылить 140 грамм Давай, сыпься Отлично Отлично Потом закрываем Это... Жалко помешать нельзя, если честно так, продолжить Добавить полученную смесь в емкость В емкость для выдержки Емкость для брожения Ага, емкость для выдержки Где ты? Так, емкость для Емкость брож... для выдержки А почему ты, куда ты делаешь, скажи мне А вот теперь, кстати, есть самое время проверить Как работает наш вот этот вот Микронасос Во. Теперь нужны две трубки Допустим, поехали проверять Теперь по-человечески я столько трубок взял Так, присоединить а -а -а. Получается же, куда мне надо? Мне надо сюда А отсюда? Сюда Ой, нет, не сюда Как отсоединить? А отсюда? Сюда Ага, допустим Кранчик М -м, Уберись, уберись, уберись Уберись из моей руки, пылять. Так, открыть кран. Ой, пошуршало, что ли? А что все? По... Так, подождите. Включить. Нет. Включить, вот. А, все пошло. Пошло дело, блять, пошло. Так, и следующее же задание получается. выдержать в течение 21 дня, а потом уже попробовать. А он, получается, все туда переливает, да? Блин, вообще пушка. Ой-ой-ой. ой ой ой, ой! Ой, ну чуть-чуть перелилось. Ну ладно, ничего страшного. Закрывайся. Так, ну мы здесь, в принципе, трубку уже можем теперь не вынимать, кстати. она ты нужна, то, в принципе, просто кранчик закрываешь и все. Ну литр остался где-то. Так, 21 день. 21 день, погнали ждать. 21 день. Ну, в принципе, сколько у нас выходит? Ну, минут 30-40 на одно задание. Долго, ничего не поделаешь. Так, теперь мы берем тебя. И идем пробовать наше пиво Если получилось говно, ну Из меня пивовар такой себе, значит <смех> Все просто Ой, смотрите, какое красивое пиво, блядь Мне нравится, Оно наверное, темное, пиздец Ой, светлое, точнее, оно светлое, Но, наверное, мутное. Так, маленькое, чрезвычайно мутное, я же говорю Сейчас когда я буду делать не мутное пиво? Ну, ладно, продолжить Так, баланс сладости Ух ты, смотрите, баланс Прям баланс, баланс мне нравится Офигенно Вкус моего напитка похож на бутылочку пива Даже на бокал пива, я бы так сказал Мы, кстати, выберем этот бокал тогда Раз уж наш вкус о Привкус фруктов Сладость Хмелевая горечь М -м -м, Бодрящий чистый вкус семерочка. Ой, хорошо Так, что там? Доля спирта 8% блядь, дохуя. Горечь высокая 105 105, блядь а, избранный рецепт 92. Ну, чуть переборщил. Чуть-чуть получается. Получается, избранный рецепт, но у него 92. У меня 90, 105. Но это, скорее всего, из-за того, что я как раз переборщил с этими самыми. Совпадение бельгийские, пупляр. 81%. Красота. Горечь 50-100. Прозрачность мутная. но у меня через венчай. Консистенция водянистая. средняя плотность, Ну, тоже не, не подфартило. Но зато, в принципе, нормально. Мне нравится. Так. А название пива. Как он там, Ипа, да? Ипа мутная. Я не знаю, как назвать на самом деле, но назовем как-нибудь. Горькие холмы. Почему нет? Горький хаум. Стиль. Да, мне нравится этот стиль. А Сосуд. Вот видите, я же говорил. Вот он. Вот он. Вот он сосуд. Или вот этот. Вот этот вообще больше всего подходит. Этот какой-то серебристый. Мне не нравится. Вот он. Вот. Мне нравится. Бокал для стаута. Похуй. Мне нравится. Так. А предложить пиво. Отлично. Так. А что я сейчас там предложу? О, все требования выполнены. Ой, красота. К Категория пива ПЛ. Ой, ой. Предложить, конечно. И бонусное задание выполнено. Денежки получили. А, пивная пробка с логотипом АОЧ Digital. Всего на данный момент 7. А следующий знаток. Это 15 надо. Отлично. И можем сразу же приступать варить второе пиво. Так. А, поместить я не могу уже сюда, да? Но зато у меня вот здесь целый стол есть, блядь. Для пива огромный стол. Блин, а я ведь сюда еще и бочки могу ставить. Заранее пиво готовить. Ох, ты смотрите, пиво, которое у меня было сварено, горький друг и поигривое. Оно, в принципе, здесь хранится. Это то есть пиво, которое я приготовил, но никому не вручил. Ха, неплохо. Подождите, а у меня же здесь 0 литр остался, да? А что за трубка, непонятно. Куда ты ведешь? Ту туда, куда-то. Я трубку от... Опа, игра вылетела, прикиньте. Так вот. Игра умерла, вы там, черный экран, ну ничего страшного, фига, это самое, все происходит. Игра умерла, и хорошо, что было сохранение, когда я доделал бочку, но самое смешное то, что Кстати, сейчас надо запомнить, что проще всего взять, и если что, поставить обратно, ну игра еще на бета-тестирование, там все такое, в принципе, ладно, не критично, ну вылетим. Бедная померла, баги, фигаги И так далее, это все нормально Так, отслеживать контракт Потом рецепты а, нет. а, ну все правильно, рецепты Где мой рецепт, блядь Где мой рецепт? Сюжет, рецепты А, вот PLL Какой мне нужен? Подождите Блядь, мне вот это, кстати, не нравится Почему? Вот, контракты Допустим а, песня пены колоды PLL. вот Классическое светлое пиво, которое часто ассоциируют с летними солнечными деньками Прозрачное пиво приятного цвета Пышной белой пенной шапкой Так, рецепты p.l.l. Блонд американский экстракт Пшеничное А, мне же пшеничное нужно Вот, темный вайсбор вот. У него получается горечь маленькая А прозрачность чрезвычайно мутная В каком плане, блядь, чрезвычайно мутная? Тебе какое надо-то? Доля спирта не меньше 4,5, партия маленькая. Это пиво крайне необходимое местной ферме с настольными играми для очередных. Долю спирта можно повысить при варке пива по рецепту, достаточно добавить больше солода. А для рецепта типа зерновой или солод э, экстрактное. Ну вот, у меня есть рецепты, получается ПЛЛ темный. Но, но в контрактах крайне необходимо... Что там было написано? Маленькое требование... А, чего, подождите, а где я читал-то об этом? Подождите, а давайте подойдем к этому нашему, какого? Вот к этому, вот этому самому, вот этому А, кстати, что-то приехало А, спасибо блять. Так, открываем а, Продолжить А, ну понятно, PLL Ну все просто, понятно, мы жмем рецепты Бельгийский по... А, вот, а чё, блядь, а как так? Блонд L, вот, закрепить рецепт Вот, блонд L вот, светлое. Чрезвычайно это самое. ПЛ, блонтель, зерновое, водянистое, прозрачное. Вот. Так, теперь мы открываем таб, а, магазин, а, избранные рецепты. И теперь поехали. Раз, два, три. Если не хватит, значит мы его не варим. Мед, ебать, нихуясь, еще и мед, блядь. Как как. А, ну с медом оно, кстати, будет весьма водянистое такое. Так, теперь возвращаем все обратно. Ну, поехали. Так, для начала открываем тебя. Тебя, кстати, надо это самое. Промыть можно? Можно же тебя промыть? О, во! Тебя еще и выливать же все лишнее надо, отмывать. Я все про это забывал постоянно, прикиньте. О, блять, молодец, какой. Так, поехали, Соло, добавить ингредиент, заторный, так, солод, где у нас солод для начала? А, вот он, обычный солод, поехали. Заторный бак, солод для американского ПЛЛ, -а. там, фу, янтарного, темного, светлого, а, не туда лезу, не туда лезу. Здесь, вот он, так, а, сол для американского ПЛЛ, -а, 3 килограмма, Для а, солод для американского ПЛЛ, -а, 3 килограмма. Блять, 2,4, ладно, поехали по очереди чтобы я на этот раз не нафу не нафурычился три килограмма то есть килограмм у нас должен остаться сып сып сып не жалей не жалей но ну, чуть-чуть там можно переборщить типа в принципе пофиг. оп три килограмма. три килограмма блядь, четыре подожди а почему 428? ах ты сукин ты сын все пустая сука пустая да, блядь, вообще так неровно это Вот так можно? Так, 3 килограмма этого самого Для американского Ага, 3 килограмма, мы достаем 4 А кстати, а че я мучаюсь? Берем 2, блядь И берем килограмм А че я раньше-то до этого не додумался? Так, теперь высыпать. Поехали, 2 килограмма Так, просто быстрее Реально я там по, по крупинкам, блядь, отчитываю Блядь мне реально не нравится то, что я не могу высыпать на кнопку мыши. Я понимаю, это как бы защищает от некоторых других действий, но мне прям не по себе от того, что это самое. Так, потом. А, янтарный кристаллический солод 250 килограмм. А, у, бля, подожди-ка. Янтарный кристаллический солод. Венский ультрасветлый кристаллический солод. Подождите, а может быть он здесь тогда получается? Подожди, солод. Экстракт янтарного солода. Это дрожжи. Блять, я, я, я принял всю поставку. Блять, да. Янтарный кристаллический солод. А это здесь, блять. 250 грамм 250 грамм нормально пойдет а, соложенная пшеница 180 соложенная пшеница 180 так вы 180 Такой аккуратненько сыплю стою Так, добавь 21 литр воды Блин, молодец Молодец Так, ладно, чуть-чуть подускорим это дело Эх, давай быстрее набирайся водичка 25, а, переборщил Дай здесь тоже кастрюлю в воду Все, нормально Так, а затем нагреть до 74 градусов Блин, да, она, по-моему, везде нагревается одинаково. Просто можно сразу несколько варить. В принципе, если позволяет емкости и так далее. Сразу несколько в нескольких вариантах. Что, в принципе, на самом деле, очень хорошо может разнообразить наш режим игры. Но это, в принципе, реально. Ну и походная, она удобная. Можно использовать где хочешь, где угодно. Так, ну... блять, сейчас еще температуру поддерживать. Больше не понимаю, как поддерживать правильную температуру, если честно. Можно на плиту поставить? Нельзя поместить предмет сюда на плиту Блять, надо, кстати, это как-то все на столе, если честно, делать Так будет намного удобнее, я считаю Так, сначала, знаете, как сделаем Так Емкость для брожения, это самый последний вариант Это самый последний вариант Его ставим вот сюда, получается Да, блять. Как бы тебя так повернуть-то? Вот так, это самый последний вариант У нас там просто пока вода нагревается Подожди, не хочу я еще емкость никуда убирать. это сюда поставь. А, от крючков забыл. Так, получается следующая емкость для брожения. Подожди, там что за бочка? Это емкость для брожения. А, это емкость. А, Это не самый последний вариант. Это даже вот мы делаем вот так получается. Вот так. Между ними, между ними, стоит вот эта красотка. Вот эта красотка. Как один из самых первых вариантов Вот, да, блядь Как мне не нравится то, что ты берешь в руки А он потом чуть-чуть от... исподворачивается Во, а потом Самое последнее Идет у нас вот эта прекрасная бочка Не знаю, пока я ее вот так Примерно получается Вот так ее поворачиваю О, прекрасно А вот здесь уже, здесь уже на плите Здесь уже на плите Стоит наша Вот так Ой, газ. Смотрите, как прекрасно. А, я не буду выключать, позволяет. Ну, у меня в стране, да, все, позов... все позволительно пока. Газ горит, все хорошо. А можно еще одну купить плиту? Пусть горит тоже. Блять, но ну, то, что она работает без газа, <coughs> блядь, без дополнительного баллона газа, мне пря прям, прям нравится. Так, температура сколько? 74 градуса надо. Ой! Ой, блять, ой, переборщил. Давайте до 70 скинем. Вот так вот. Отлично. 76, но 76 мегаватт, Ну, этот пол. Так, взять. Теперь добавить емкость для варки воды, затем... 21 литр? Сколько сюда вмещается? 25. Если я сюда 21 литр сейчас, то сюда не влезет, блять, в этот холодильник. Подождите, что-то за хуйня. А, по итогу 21 литр может быть. Ладно, давайте, знаете, как сейчас сделаем? Сейчас мы... Подождите-ка, нихуя, что-то не курю. Так, где мой контракт? А, контракт. Маленький. Размер маленький. Маленькая 20 литров. То есть, получается, по сути, я должен вылить не все 21 литров. Добавить емкость 21 литр. А, вот так. Все, вот теперь все правильно. 10 литров вылить. Сразу выливаем десятку. Скидываем до 11 Опа, закрываем крышкой Так, отлично Сколько нужно? Нагреть до 65 есть Продержите температуру час Сейчас 9.25 9.25 9.25 9.35 минут, бля Так, ладно, еще Еще До 64 скидываем Потом только наполняем Так, хорошо, открываем Вылить Еще литр, допустим. Ага, чуть переборщил, ничего страшного. Блять, температуры-то мало. Ну, допустим, ладно, до 60 скидываем и потом дополняем там еще плюс-минус. Поставь. Так. Теперь вылить. Сколько? 60 А, ну конечно 60 У меня это хуйня остыла, блять Конечно, блять А ну-ка закройся Конечно, у меня, блять А я-то думаю, что она не нагревается, нихуя Блять, проще было бы, кстати, вот здесь Ее прям поваривать, и ладно Я-то думаю, блять, что не так Что не так в этой жизни? Вода не нагревается, блять Ох ты Ладно, нагреваем, какие то До 80 градусов. Ну, вот, до 90 нагреваем. Сколько сейчас времени? 9.51? Блин. Гениально просто. Так, выливаем теперь. Нельзя вылить жидкость в закрытой. Сука. Вылить. А, я не могу. А, это именно вот здесь сколько температура. Ладно, ну, выливаем, выливаем. Все, уже оставшиеся, блядь. Прекрасно. 67 градусов. Так, это мы сразу же ставим обратно. Включаем воду на будущее. Так, все, закрываем крышку. Так, и ждем до 10. Там уже, ладно. Там, по-моему, 9.16 было, да? А мы 9.20 делаем. Вода заполнилась отлично. Э, а что-то не выключилось? А, выключился она просто сливается долго. Так, да. Так вот делаем потом отмываем отлично потом ставим обратно на плиту включаем плиту открываем крышку потом нам нужно для варки до 100 градусов ах ты блядь. ах ты блядь. как же это неудобно это получается нужен обязательно трубка или насос то есть в случае чего нужно обязательно насос а Прикольно, блядь, прикол Так, присоединить трубку Присоединить вниз Потом присоединить Присоединить Так, отменить присоединение Отлично Так Включить насос Сосешь? Так, ладно, допустим Так. работает насос-то. Включить. Нет, что-то не так опять. Так, вот есть. А я ж кранчик забыл включить, ёпта. Вот. Я забыл включить кранчик, я думаю, что не так, блин. Так, ну-ка. Да, блядь, отменить. Мне нужно понять, как это говно работает. Так, допустим. Да, где вход, где выход? Выпускной. Выпускной. Впускной. Вот он. Впускной кран. Все хорошо. Это отсюда. Это... Сука, почему, блядь? Почему я не могу? Присоединить. Присоединить. Все, отсюда сюда могу. Потом выключить. Включить насос. Повернуть трубку. Почему не убывает? То не так. Так, да, Зачем ты трубку сюда поставил? Допустим. Поехали еще раз. Присоединить трубку. Присоединить трубку. Это выпускной Все, допустим Вот, трубка есть Ой, что-то подзависло Таш. Я сейчас тебя так Пере, пере это самое Открыть-закрыть Я не знаю, открыл я закрыл Включить насос Давай еще раз поверну Ничего не меняется Давай еще раз поверну Я что-то не понимаю или что-то не так? Это вы, то есть выход. Это вход. Все, допустим, кручу. Блядь, да ладно, из-за того, что трубка думает, что, что я из насоса... Неправильное направление делается, она думает, что. Блять, как это сложно. То есть, смотрите, своего рода баг. Я вставляю трубку сначала сюда, потом сюда. Он думает, что это вот так трубка идет, а не вот так. Это то, что, то, что вот это уже похуй. Блять, это же реально, ну, типа. Пиздец. Так вот смотрите. Так, так. Я сейчас включаю насос. И все, и пошло дело. Бля, ну это пиздец, это фиаско, ребят Смотрите, из-за того, что плита включена Она успевает набирать температуру Это мне нравится Так, у меня там 20 Ага, отлично, 100 градусов, да, там Блин, это же так сложно Вот это мы можем спокойно просто забрать, вот так вот Здесь все чисто Кстати, если я ее открою, она грязная внутри? Блять, и вправду грязная Прикиньте, ее надо помыть Чистая Чистая Теперь ставлю сюда Вот так Теперь трубку сразу сюда И вот так Вот видите, сразу направление дается Блядь, а почему так? Это надо фиксить Это надо стопудово фиксить Так, 100 градусов Мы ждем именно сотку Не знаю почему Вот так вот, 93 и сойдет Так, накрываем крышкой ну, с этими трубками... А, у меня тут на мышку можно все быстро делать. Так, нагреть 11 литров воды до 100 градусов для варки, тем перелить затворный бак. А, вот, нагреть усло до, до 100 градусов. Во. Так, все, есть, нагрели до 100 градусов. Теперь открываем крышку. Идем дальше. Хмель добавить емкость 50 хмеля. Блэквуд. А, солод, солод, сахар. Мели, Блэквуд. Блэквуд. Раглс, Река и Тачи. А вот Блэквуд. Блэквуд 5 грамм. Так мало. 5 грамм. Насколько на 50 минут? Так, сразу следующее. А сколько там 50? 44 минута. Так. Мед 50 грамм. 50 грамм метка захотелось. Конечно, не проблема. Так. Другой ингредиент добавить в ингредиент, типа емкость мед. Вылить. Сколько? 50 грамм всего. Так мало. Блин, блин, блин. Еще, еще, еще, еще. Еще. Три. А, сойдет. Так, дальше. Добавить емкость. А, теперь 50 минут. Но это, считай, 3, до 30 минут ждем. Это 20. 30. Отлично. Теперь хмель. Каскандер, 55 грамм. Каскандер, 55 грамм. 55 грамм, да? 55 грамм. Поместить. Так, на 10 минут. 10 минут. 10. 30. Нам нужно 40. Ага, теперь все это дело вытащить Выключить Закрыть крышкой а -а -а. Дальше Охладить сусло до 20 градусов Это день подождать просто Все правильно, день Даже 20.09 Это все-таки все правильно Потом добавить смесь в емкость для брожения Так, взять, поставить Открыть, взять Емкость для брожения Вылить у нас там 20 градусов, да? Льем, льем, льем. Отлично. Потом накрываем. Добавить в емкость для брожения. Потом добавить дрожжинг. Где это емкость для брожения? Калифорнийские элевые дрожжи. Элевые. Калифорнийские элевые дрожжи. Так, подождите, а где у меня дрожжи? Это солод. Так, давайте уберем. Калифорнийские левые дрожжи. Солод. Ага, калифорнийские левые дрожжи. Сколько надо? 150 грамм. Открываем. Засыпаем 150 грамм. Потом ферментируем при температуре 15 дней, короче. Так, отлично. Закрываем крышкой. 15 дней ждем. отлично ждем 15 дней красота потом а -а -а, кукурузный сахар 150 грамм это я уже запомнил где у нас кукурузный сахар так открываем засыпаем 150 грамм да кукурузный сахар 150 почему нигде нет пятихи ну все при... ой 164 борщила ну ладно так дальше, добавить полученную смесь в емкость для выдержки. Ага, хорошо. Так это мы открываем, короче ставим на пол. Старый проверенный метод, блядь. Сюда вставил, сюда выткнул, кранчик повернул, все, красота. Но, но, блять. Так, теперь. Так, впускной Выпускной Кстати, знаете, почему сейчас так лучше будет? Так, теперь включить Включен? Не включен нихуя А, нет, включен Подождите, а что ты не льё? А, на этот кранчик Все, знаете почему? Сейчас мы, кстати, проверим Видите, там написано, сколько не растворено чего И Перемеш... Ну, переведется ли оно туда? Так, ну все, в принципе Туда переводим, переносим все Всю эту емкость 25 литров, а здесь 21 литр Ну давайте вот так вот Оп, оп, оп Оп, тихо, тихо Выключись нахуй Ну чуть переборщил Тут что-нибудь осталось Блядь, прикинь, 0,75 литра осталось Так Отсоединить трубку Отсоединить трубку Отсоединить Закрыть Кстати, пол не грязный Меня это немножко это самое Удручает так, микронасос. Ну, здесь осталось. Чуть-чуть чисто выпить пиво. Так, и сколько еще? 21 день. Так, я там все закрыл, я там все закрыл. Погнали. Зима, уже зима. 60 день. 70 -й. Ух, зато можно заранее перестать ждать. Ой, газ-то до сих пор работает. Может, может, стрим запустить, как работает газ. Работает, да? Так, ладно, взять. Поехали. Попробовать пиво. И погнали Ох, надеюсь, оно не мутное Сука, мутное, отвечаю Мутное Оно светлое, понятно Карбонизация хорошая Размер партии, слегка, слегка Ой, как хорошо Но так не скажешь, хотя вот эти вот капельки Это с нашей стороны, ладно, слегка Ничего страшного Легкая, О, сладость у нас перебивается Бодрящий, чистый, вкусный Десяточку Солодовая сладость, пятерочка вот, сладенькое. У меня прям что-то все пью хоть сладенькое идет. Так, запомнили, как это? В виде треугольничка такого. Ага, хорошо. Так, значит, оно не сильно сладкое. Оно не мутное. Слабое горечь. Оно водянистое. Заражение 10%. Да хуя, кстати. 10% у -у -у. Ну ладно. Бонтель. Отлично, 73%. А так оно, в принципе, на многие другие похоже. Ой, у меня очень много не выполнено этой плотности, горечь и вкуса. И, блядь, совпадение. Ух ты, короче, прям, что-то прям вообще жесть. Так, назовем мы его э, Чистый Сон. Чистый Сон. Он такой слегка сладенький, такой приятненький. Прям как надо. Так, э, выпивка там такой она была больше на треугольник похожа. Вот эту выберем, прям мне нравится, прям вот хорошо. Так, Чистый Сон. Прям, прямо оно Кстати, да, оно не такое-то и мутное О, доля спирта, категория, все нравится, все хорошо Отдаем И бонус мы получаем, мастерство Денежки, мастерство Отлично, просто я ей так очень много денег на всякую хрень потратил Что прям жесть Теперь смотрите, теперь смотрите фишку Сколько у нас тут осталось? Так, присоединить трубку, присоединить трубку Это у нас уже впускной, это выпускной 0.75, мне просто стало интересно Открыть шкаф Бочку берем Достаем а, ставим, естественно Открываем Трубка пошла, трубка пошла Включили насос А, это то, что не растворено Все, понял То есть, в принципе В принципе Можно пиво Пиво, которое готово Но чтобы не переливать слишком много Можно использовать Но мы квесты все выполнили, правильно? Ну, я имею в виду именно здесь ну да, здесь они, кстати, все с допками выполнены, с бонусной наградой То есть здесь мы бонусно получили деньги А, кстати, а что за крышка? Где мне ее получить? А это на H, наверное, да? А, открыть меню предметов Блять, Хэллоуинский? А скоро же Хэллоуин, точно Пивная пробка Нихрена себе, она огромная, блять Ой, на стену, у, вам мне нравится А где мы ее будем видеть часто? А вот здесь, а вот прямо над раковиной, да? Охренеть, какая она огромная, блядь. Бля, ну мне нравится, кстати, красиво стильно, мне нравится. Еще такие два этих, два магнитчика, красивые такие. Ну, в принципе, ладно. Не знаю, будем ли мы продолжать. В принципе, здесь есть своего рода разнообразие. Пока что, видите, мы уже ну, научились делать два вида пива. У нас по сюжету, в принципе, еще у него 6 квестов. Это тренировка своего рода. То есть три, это мы перешли еще скорее всего будет еще один возможно, вид пива которым будем делать а можно посмотреть по каталогу магазина кстати они а, не... а ну да это избранные каталог ингредиенты Тут... а ну нам не откроют большего того что нам не нужно кстати я-то так-то, в принципе, этот самый апельсин-то купил, чтобы, если что, себе добавить вкуса, блядь, мята, травы и пряности. То есть, в принципе, можно что-то извне еще добавлять для какой-то нотки вкуса. Как вот я, например, купил апельсин. Апельсин дает а, апельсин и цитрус, а мед просто мед, да, оттенок вкуса и так далее, тому подобное. Что это очень мята, жгучесть травы. То есть, в принципе, пиво даже можно сделать очень, скажем так, освежающим с мятой и так далее тому подобное можно какое-то свое замутить и там видно будет но о декоративный предмет бля о блин кстати удобный маленький столик было бы удобно журнальный столик я бы его использовал как это самое а, дегустационный о, маленький вот пониже идеально подходит чтобы посмотреть во что вылились ваши усилия блин а кстати неплохо полочки мусорка корзина тоже удобная штука Коврики. Коврики, Карл. Ну, в принципе, декорации нам дают магниты для холодильника, всякие декорации и тому подобное, которые можно тратить в никуда бабки. Но это хорошо тратить тогда, когда у тебя уже куплено, допустим, самое большое оборудование, например. Ну или хотя бы каждый вид Да, у тебя куплен. вот это, куплено вот это То есть я в принципе могу еще одну маленькую бочку Купить, и у меня будет две емкости для брожения Это удобно Это, То есть не, знаешь, не значит, что я должен Допустим обез... о, Вообще, кстати, средняя и большая Средняя на 42 литра А вот бочка, получается, может быть только одна То есть кастрюли и емкости Я могу несколько покупать То есть я могу несколько маленьких иметь Да, для брожения Но емкости для выдержки Могу по одной каждой иметь. Ха, неплохо. Микронасос прикольная штука. 8 коллонов в минуту. Но к ней надо привыкать, если честно. Газовая плита дополнительно тоже может быть парочка. А, то есть это для большой, для средней. А, для средней, для маленькой. А вот эта комфорка, вот эта комфорка для большой идет. Сюда можно поставить большой. На средний нельзя поставить а, маленькую, эту, большую кастрюлю. А значит, у нас будут контракты, где нужно будет не только размер партии, допустим, маленькая. Мне кажется, будут еще контракты большая и маленькая. Или большая, средняя, или маленькая, средняя. Или типа выбор. Сколько? А, нет, не может быть несколько, может быть только один выбор, потому что мы, когда даем пробовать, у нас идет один выбор бочки. Ну ладно, на этом будем заканчивать. Посмотрим, будет ли продолжение нет. Там по лайкам посмотрим и по комментариям. Так что подписывайтесь на канал, прыгайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. До новых встреч. Пока-пока.